Всем привет! Вы на канале Тыквка ТВ. Сегодня я снимаю видео. Всем привет, привет! И Сегодня я снимаю видео, которое называется «Как правильно подобрать платье?» Ну и к какому случаю. Это будет очень интересное видео, так как там я буду рассказывать, как я думаю, надо правильно подбить. Ау! Муседес! И всем привет! Разве вам интересно вот это? Вот слушай... Помогите! Сама себе помоги. Ну, я тебе мусор устрою. Я тебе. <coughs> я Клад, здесь он скажу. Да ладно, тебе поснимать не дашь. Снимай. Только чтобы быстро поняла. Злая какая-то сегодня. Так, ну, как вы поняли, я не хочу снимать всякие видео а про моду. Я сниму крутое видео, вы знаете, какое я секундочку, я сниму видео, что я делаю на выходных, ну, я не буду снимать, как я встаю там, с, это, после сна я лучше сниму, что я делаю, ну, играю, какие у меня развлечения, поэтому смотрите, это интереснее, чем ее, какая у вас любимая одежда, какого цвета? мое в 100 тысяч раз лучше, поэтому начинаем. Всё, у меня будет 5 развлечений. Начнем. Первое развлечение. Так, посмотрим. Хм, с какого ракурса я красивый? С этого или с этого? Ладно, с этого снимусь. А, только не упасть. Мог. Так. Сейчас попробуем для инстаграм сделать новое фото. Так, ну что ж, посмотрим. Хм, кстати, даже очень неплохо получилось я с этого лакурца. Все, буду с этого лакурца снимать. А, видеоигры! Ой, а уронила там что-то так. Ничего страшного. Так, у нее тут э, есть видеоигры. Здоровски, сейчас поиграю. Пик-пик-пик-пик. Да ты от меня не убежишь. Да куда ты? Я сейчас тебя догоню. Да я тебя... Эй, Муседес, ты мой телефон не видела? Муседес. <связывающие> Блин, она сейчас меня заметит за своим телефоном, она меня всегда ругает. Муседес. Муседес. Муседес. Где мой телефон? Не видела? <связывающие> Блин, надо его спрятать. Она меня убьет, если я не спрячу телефон. Ну, что? Муседес, признавайся, куда ты спрятала мой телефон. Я никуда его не прятала. Ну, посмотри у меня. Фу, кажется, ушла. Второе развлечение. Мои понки, как я вас люблю, вы у меня такие крутые, не то что мои подруги, знаете, ой, да у моей подруги вообще ни одной игрушки нет, Ах, якобы она уже выросла, сейчас, сейчас достану вас, Ой! достала, ой. так, сейчас я их достану и буду играть. Ой, как же весело мне играть с моими пони. Это было мое второе развлечение. Теперь мое третье развлечение. Это танцы. Ура! Ниху! <звы> обожаю танцевать. Уа, уа. А теперь... Мое четвертое развлечение. ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля если у тебя мое зеркальце, то тебе точно сейчас будет плохо. Ой, ой, ой. В таких ситуациях я предпочитаю вот как сделать пока зеркало. Все. Я избавилась от этой вещи. И, и, наконец, пятое, мое любимое развлечение. Это гулять в лесу или в парке. как здорово! И всем пока! Вы были на канале ТКВК Подписывайтесь на мой канал! У -у -у! Ставьте лайки! И смотрите мои видео! Всем пока! Пока-пока!